Интернет-магазин SportNit представляет вам тренажер будущего от компании Boflex, модель TC20. Никто не производил ничего подобного до этого момента. Универсальный дизайн с множеством инновационных решений. Так массивный тренажер занимают в помещении не так много места. Транспортировочные колеса в задней части помогут с перемещением тренажера при необходимости. Bowflex сочетает в себе олимпический тренажер, беговую дорожку и степпер. Это дает вам возможность при тех же нагрузках, что и на других кардиотренажерах сжигать большее количество калорий. Возможность наклона позволяет сжигать калории в 3,5 раза быстрее и обеспечивает эффективные результаты просто при ходьбе. Почувствуйте, как ваш вес уменьшается, а ваш тонус мышц повышается. Все актуальные акции по данной модели смотрите под видео.